Ну вот мои суккуленты, мои любимки, смотрите. Вот она цвести начинает. Это начинает цвести. Прелесть, да? Красота. Вот эти трубчатые такие красавишные. Вот с паутинкой идет. Тоже цвести начинает. С паутинкой. Вот это я в том году купила. Вот это я. Вот это я все в том году купила. Вот. Красота ты моя. Вот у нас морковь на семена. Это позже. Это сивок. Это Анюшка в том году мне дала. Вот они. Выросли. Там у забора цветы посадил. Аст. Вот такой лук. Укроп скоро буду собирать. В морозилку ложить. Вот она такая пышная, хорошая. Укроп очень хорошая. Затем хризантемки у меня две штуки только выжила. Вы представляете? Где она? А где она еще одна? Вот одна. Вот вторая. Посмотрим, какие, какие выжить. Вот этот. Ну, в принципе, ничего. Вот нормально. Флоксы, мои любимые флоксы. Все выжили. Все мои хорошие выжили. А этого забора посадила вот эти а, декоративные семечки, красные цветы. Надо будет траву там прибрать. Убрать, прибрать. Короче, травы-то еще есть по, по углам. Вот смородина у нас. Вот это все уже в том году вообще пообрезали, да? Именно через год обрезаем, чтобы нормально все было. Вот тоже. Красопета мои, цветочки. Так, ну, отсвечивает Все, друзья, на этом мы с вами попрощаемся. Хочу вам ромашку показать, которая у меня выжила. Которую я выписала. Вот она. А это моя. Или тоже ее выписал? Бог его знает. Что я выписал? где выписала, где мое, где это мое. Короче, это все мое Вот викторки Викторка наша Ладно, друзья, все, всем пока-пока До новых встреч, пишем комментарии Сегодня сряпаю пироги Друзья, по скрипту У меня один вчера купаться ездил И вот э, привез нам Три ракушки Они Начинают открываться видите, там живые они не открылся еще он третий тоже открывается а, открылся тоже он есть там ну и все по скриптам показала погнали мы мы друзья нам педиготны гоняем приезжаем выше ну, так классно ходить не надо ноги болят знаете с утра прихожу Андрей приезжает со мной потом, увозит меня отсюда. Я как будто здесь в огороде живу. Слушаю русское радио. Как всегда. Мне не скучно. Работает идет. Так, возьмем молоко. И погнали мы, друзья. Погнали с ветерком до дома. бяшку вам покажу. Маньку. Фотографии классные мы сделали. Скину потом. Мне самой нравится. Манька высотого молока дает. Утром, Утром литр, вечером, вечером литр. Там хватает вполне. О, Манька бегает. А? О, Все, сажусь, поехали. Сходил любви. Отключаюсь. А, с Банью ездили, в дедушке. ездили в, баню, в дедушке, с Давидом вдвоем. Давидом вдвоем. Покажи, я снимаешь? как будто заново родилась. А вот ты я родилась заново. Все Покажи. по камере соскучились, а я наоборот улыбала. Знаете почему? С трех часов утра я в огороде была, потом я, мне Покажи. Фаридая с Давидом помогли пиццу сделать, нет. И потом это, в итоге пошла Даринку спать, укладывать, и у меня, смотрите, что произошло. О, я, по... я поспала. Ну ладно, что, будет болеть. Порося съест! Мам, я съем. Тогда я твой поросенок. Хорошо. Я тоже поросенок, я тоже такой-то люблю. Так а что такого-то? Нет, нет, это тяжело грыститься. Ну, когда я попробую? Покусали. Эй, Дай! Нормально! Да? Угу. Хрустяшка, хрустяшка! Хрустяшка! Динара! Мам, что такое? тоже можно есть. Но я ус зашибись. уснула, да. Я уснула, никого, дети Динарка Саминка, Аминкой вдвоем играют, тишина, я поспала, да? Хорошо. Но зато я сделала вот сейчас три пиццы. Три пиццы. Сейчас Поктан еще переехит. Да, да. Вот поставила рыбник. У кого? У Фарады, парень, да? Да. Ну что, как давит баня у дедушки? Иди, дедушку засними. Да. И на, скажи. А -а. Привет, дедушка, скажи-ка. Дедушка, а -а -а. скажи Привет, привет. Привет. <связывая> и папа. И папа. Папа, папа. И папа. И папа. И папа. И папа. И папа. И папа. И разговаривать тогда. Я пока это. Режу тебе пиццу. Мама мне режет пиццу. И мне <связывая> есть. Вот. А Ешьте горелая. Мама довольная. у а <связывая> нас <ситонас, пупуй, леж. связывая> Да. <связывая> вам <связывая> горелый <связывая> пойдет. Мам ну я могу всю эту пиццу Нет. конечно сама съесть. 2000. А че? Мама по столам называется. Я утомилась, совсем... Утомилась. Mm -hmm. Мама, кажется, не только делает пиццу. Вкусно, нет, и да. Мама все делает в этой жизни. А можно я попробую чуть-чуть? Спасибо. Мама, поешьте. Спасибо. Очень вкусно, между прочим. Я <голоса> Вот какая пицца ароматная, запашок, запашок. Тарелку дайте мне, я нарежу дедушку там, покушу все вместе. Мы вообще на пиццу торопились. А, ну... Дедушка самый первый. Ммм. Редактор проедет сейчас. Б. Друг. Дима позвони тебе, да? Пау, ну, дайте... угу. Я не успеваю. Дайте я нарежу быстренько. Подождите, вы дедушке и папе-то унесите еще. А, а вы еще кушаете? Ниже пирожки надо сляпать, Я не думаете. Мам, думаем, конечно. Я тоже как? Хотела. Вот и запахом наелись. Мама, ты почему пицу нешь? Я поела, горела. С супом Живот водить не будет. Активировано не неё. Да. Натурально. Да. Я больше не буду делать все пирожки. Ну нафиг. Одной как-то не в прикол. Да. Конечно, у меня горит на руках. И пирожки три делать надо. Ладно, Динарка помогает. Смотрит. Извините, Дедушки, мам. чай сделай, кофе сделай, что-нибудь предложи. Алло, мадам. Мам, извини, я просто не доходила. Да ну. папа. Они курят, наверное, с папой. Курят, да? Угу. Все. Кайфово. Дядь, тарелку не бери. Тарелку не бери, ты уронишь. Я сама буду ладно. Да ты не сможешь сама? Нет. Ты сможешь одну только. Вот одну, пирожок один, а не тарелку одну. Дедушка У нас кофеиная душа. А ты это смотришь? А ты это это я сегодня тесто заметила кошмар, mm. целый тат большой. шел. Mm Сама -hmm. Еще ведь будем, да, дела? Будем. Кто-то будем, кто-то не будем. Я mm -hmm. ну, да. mm -hmm. буду помадаем. Помадаем. Мы еще много делать. Сейчас рыбник делается mm -hmm. и быстро быстро. Сейчас. Себе еще делаешь? Дедушки. Ну, не пить, пучу, пучу. Я холодную воду боюсь, что не кашля. Ну, тебе-то да. А я холодную воду купить. Я потому что сейчас попью горячий чай из бутей. Вот Какой чайник. Типа мастер-класс показала? Все-все. Дурацкий чайник. Мне нравится. Бракованный чайник, папа. Горис, отнеси, пожалуйста. Да. Да. да. Я буду скажи, что бракованный чайник. Ну а Сюда придет, может, там выпить. Без разницы.